Очень глубокий колодец. Ничего не видать. Антули! Оп, иди, Юра, Чемод. Все. Побал, а где Я She was coming from the car? Did it great?